Всем привет! Меня зовут Наташа, и сегодня я вам покажу карту, которую я сделала сама. У входа висят вот такие вот фонарики. Заходим. Идем, идем, идем. И здесь я написала правило: Не ломать блоки и ничего не строить это первое правило. И второе правило не, не играть в креативе. Вот. вот эти правила, вот эти вот. Согласен? правило и сейчас я зайду в комнату под названием нет заходим здесь у меня висит такой вот фонарик и находится портал в ад а за ним сундук который нельзя открыть так выходим сейчас поставлю дверь новую все поставила а здесь у меня находится комната под названием да кстати, посмотрите, какой я потолок сделала. Он освещает и есть потолок. Он по всей карте идет. Вот такая комнатка. Здесь у меня висит два фонарика таких вот. Открываем сундук и в нем лежит вгонетка. Ставим ее, забраться и поднимаемся. А, кстати, идет на улице дождь сильный. Блин, спустилась. Так. О, вагонетка танцует. Забраться. И наконец-то поднимаемся. Все, я поднялась. Заберу вагонетку эту. И начну проходить карту. Так, прыгнула. Так, хорошо. Осталось совсем немножечко. Все. Прошла этот уровень. И такой же уровень с водой. Вот, прыгнула. Хорошо, осталось совсем немножечко. Блин, не допрыгнула. Придется возвращаться. Еще одна попытка. Здесь вообще не допрыгнула. Так. Еще одна попытка. И опять не допрыгнула. А теперь я перепрыгнула. Все попало. Ура! Фух, на... Фух наконец-то прошла этот уровень. Вот. Этот уровень посложнее. Вот там внизу у меня нажимные плиты. И вот если я на них нажму... То сработают раздатчики, и в меня полетят э, стрелы порчи. Вот сейчас пройду аккуратненько. Так. Ну блин, упала. кнопку красца и можно будет спокойно э, пройти по этому стеклу не упав все открываем люк спускаемся и тут также две комнаты и пример 2 плюс 2 умножить на 2 тут как бы два варианта ответа либо 8 либо 6 я, например, выбрала 8 ответ. Допустим, надо войти сюда. Никак не получается. Все, вошла. И тут надпись Уверен. Три фонарика такие висят. И портал Вендер Мир. Вот. Разрушаю дверь. Ставлю новую. все И теперь э, я выберу правильный ответ. Уберу стрелы. И выберу правильный ответ 6. Тут у меня надпись «Правильно». Два фонарика висят. Также еще один люк. Чуть не спускается. Спускайся ты уже. О, наконец-то. Закроем его. Тут у нас стоит такой сундучок. И в нем алмазная броня и оружие, шлем э и так далее. Э, меч, топор, мотыга, лопата, кирка. Ну, вагонетку я не буду брать, потому что она у меня уже есть. То есть не могу поставить, конечно. Нет, поставила. Но я не могу забраться. Точнее, забралась, но не могу подняться. Так. Ладно, буду своими силами подниматься. Поднимаемся. Вот сейчас уже можно будет вагонетку поставить. Все, поставила забраться и еду. Поднимаюсь. Сожалению, к сожалению, нельзя сделать скорость в ганетке больше. Вот. Теперь я спускаюсь. Спустилась. Так, уберу вагонетку. Блин, а зачем я в нее села? Так, убрала. Кому понравилась эта карта, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Вам не сложно, мне приятно. Всем пока.